Здравствуйте. Сегодня мне придется рассмотреть и помочь друзьям устранить причину не работы вновь купленного циркуляционного насоса для отопления с мокрым ротором. Насос работает, функционирует хорошо, но сперва нагревается не так, как положено. Труба верхняя, эта подача должна быть нагреваться, а наоборот нагревается обратно. Это свидетельствует о том что насос неправильно поставлен, не по направлению движения потока воды. Вот как видим здесь, стрелочка показана от котла. Это функционирует в том, что забор воды идет от котла первоначального, а система по закону физики работает так. Горячая вода идет вверх, и поэтому она сперва должна нагреваться верхняя труба, но никак не нижняя. А здесь, наоборот, нагревается спираль нижняя, не дотронуться, вот нагрелась горячая труба. А подача мы трогаем, она холодная, остыла. Это свидетельствует, что неправильно поставлен насос. Теперь мы будем менять насос в обратную сторону. Стрелка должна идти на обратке к котлу. Если насос ставится на верхней трубе на подаче, тогда стрелка должна идти от котла. Тут это золотое правило. Итак, мы меняем сейчас насос. И в дальнейшем 100% гарантия, что он будет у нас правильно работать. Система будет правильно работать. При снятии или замене насоса не забываем закрыть краны, иначе вода вся выбежит из системы. Откручиваем гайки. Снимаем насос. Меняем направление. Стрелка должна быть направлена на обратную, если стоит насос, к поту. Ставим так же самую прокладку, спиратную ставим. И закручиваем гайку сперва да. на одной стороне, потом будем ставить прокладку на другую сторону, не ставим сразу две прокладки. Затягиваем вторую гайку, ложим сюда резиновой прокладкой, затягиваем гайку и теперь будем затягивать ключом. Все закрутили, теперь краны откручиваем. Откручиваем краник один. один и второй. Включаем вилку насоса в розетку. Все, система работает. Сейчас мы увидим обратный ход. Подача должна нагреваться, обратка должна остывать. Потом только обратно зреет, когда весь контур, тепла замкнется во всей системе отопления. И только тогда подойдет сюда тепло. А сейчас эта обратка, вот как мы чувствуем, сразу она остывает, а подача нагревается. Включаю отопление. Все. Вот это горячая сейчас подача. Даже не взяться, потому что... Правильно работает система. Это свидетельствует, что система работает и насос правильно работает. Все. Теперь люди не замерзнут. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает получать известия о добавленных многих полезных и интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.